Основные из них здесь озвучу. И расскажу как плюсы, так и минусы. В каждом способе есть свои особенности. и Их нужно правильно использовать. В зависимости от индивидуального уровня вашего здоровья. И конечно же самый простой способ очистить кишечник семенами льна — это использовать семена льна в чистом виде. Иными словами, вы добавляете семена льна в готовую пищу либо в салаты. И употребляете таким образом. Конечно я понимаю, когда беговую лошадь перед забегом готовят таким экстремальным способом. И дают цельные семена льна. Находящиеся на их оболочке слизь. В водной среде будет увеличиваться в объеме. Увеличивается объем каловых масс. Кишечник у лошади очищается. И лошади вам кажется, что ей бежать легче. На самом деле в этих условиях Прекрасно растворяется цианогенный гликозид линемарин. Синильная кислота попадает к мышцам этой лошади, к сердцу этой лошади, к жизненно важным органам, а самое главное, к мозгу и блокирует кислородный путь обмена веществ. Иными словами, лошадь вроде бы как готова, а бежит она не так резво. Я понимаю, конечно же, беговая лошадь ну, стоит ну, 100 ну, 200, ну 300 ну тысяч долларов. Подумаешь, Какая ценность? Организм человека стоит дороже! Поэтому такой экстремальный способ я не советовал бы применять по отношению к человеку. Если вы курите и бросите курить вовремя. И вам не понадобится пересадка сердца и легких в комплекте. Вы сэкономите 500 тысяч долларов как минимум. Иными словами, вовремя бросить курить. И вы можете завести себе небольшую такую конюшню породистых лошадей. И зарабатывать. На этом интересном способе времяпрепровождения а добавлять цельные семена льна в пищу здоровому человеку я бы не советовал у вас зубы недостаточно подготовлены для того чтобы измельчить семена льна и добыть те полезные вещества которые находятся внутри а именно ценные белки очень важные жиры с ненасыщенными жирными кислотами жиры и водорастворимые витамины макро и микроэлементы все это находится внутри семян льна и пока вы оболочку не разрушите иными словами не разжуете все семена до однородной консистенции вы это добро все не получаете а получаете только слизь очищение кишечника ну и торможение обмена веществ бонус для онкоклеток для которых кислород не нужен а ваша иммунная система будет голодать в безкислородных условиях так и ваш организм более того когда цельные семена льна попадают в кишечник Присутствует вероятность попадания плотного семени между ворсинками кишечника — в складочках кишечника. И там может быть местный некроз. И если эта проблема, эта ситуация разыгрывается в верхних отделах тонкого кишечника, у вас нарушается переваривание пищи. Если в нижних отделах тонкого кишечника у вас нарушается всасывание пищи. Конечно, помочь пищеварению ферментными препаратами можно, но.. Где произошла проблема, где произошла катастрофа в кишечнике с помощью цельных семян вы не знаете. Без разницы у вас нарушилось переваривание пищи, либо всасывание. В любом случае вы питаетесь не для себя, а кормите патогенную микрофлору в кишечнике. Поэтому цельные семена льна, то ли в чистом виде, то ли после термической обработки я бы не советовал вам применять. А можно использовать настой из семян льна. И обычно настой готовится. Берете семена льна, помещаете на водяную баню, заливаете холодной водой. Настаиваете на кипящей водяной бане 15 минут. И после водяной бани 45 минут настой готов. Но готовить так семена льна можно лишь несколько дней в случае обострения язвенной болезни либо гастрита с выраженным болевым синдромом. Вы уберете болевой синдром, у вас улучшится качество жизни, но дальше лечение нужно проводить правильно. И такой настой больше не использовать. А тем более отвары семян льна, когда готовят такую густую слизь, которую очень сложно проглотить. Поэтому цельные семена льна я бы не советовал вам использовать для очищения кишечника. Иными словами, очищение кишечника семенами льна неизмельченными в домашних условиях. Не стоит проводить, потому как далее лечение начнется в условиях стационара либо реанимации. Можно вызвать и проводение кишечника, перитонит, кровотечение из кишечника. Вот такие они непростые семена льна, Если использовать их в цельном виде. Поэтому значительно более эффективные использования семена льна. Это семена льна измельченные. Да! И способы различные. Вот их можно использовать для присыпки пищи те полезные вещества, которые находятся в измельченных семя... семенах льна, способны перевариваться, всасываться и улучшать ваш уровень здоровья. Но. Только в том случае, если это не измельченные вами семена льна, Мы с вами вы взяли, купили семена льна, измельчили кофемолкой, измельчили блендером и употребляете в пищу самостоятельно. В этом случае опасность отравления хронического синильной кислотой увеличивается в 7 раз когда вы их измельчаете у вас еще и добавляется та синильная кислота которая находилась внутри и в домашних условиях вы вряд ли сможете полноценно избавиться от синильной кислоты а если вы правильно выбрали производителя шрота семян льна или клетчатки семян льна который побеспокоился о вашем здоровье и избавился от синильной кислоты вот тогда все полезные вещества становятся вашими. И здесь вариантов для очищения кишечника семенами льна сразу несколько. Самый простой вариант – это использовать семена льна с кефиром. Как вы понимаете, цельные семена льна с кефиром не пройдут. Вы можете, конечно, их тут использовать. Но нужно поместить в кефир цельные семена льна хотя бы дня за 3-4 до того, как вы их будете употреблять. Иными словами, вода, которая находится в кефире, разбудит семя. В нем пойдут процессы прорастания. Оболочка разрушится. И вот те полезные вещества, которые теперь становятся доступными, могут быть доступны и вам. Но вопрос, ну в какой мере изменится содержание синильной кислоты? Я такой информации не имею. Если она у вас есть, напишите в почту. Поэтому лучший вариант, конечно, использовать шрот семян на семян или клетчатку семян на с кефиром. Да, такой способ очищения кишечника есть. Он работает, но опять-таки не сами вы должны приготовить шрот или клетчатку из семян льна, а купить у правильного производителя, который удалил отсюда синильную кислоту. Очищение кишечника, конечно, будет происходить. Вес вы тоже таким способом можете снизить, но есть еще один нюанс, который нужно знать и понимать. Когда вы используете просто семена льна с кефиром. Иными словами нет термической обработки. Те белки, которые находятся в семенах льна. Они не могут быть полноценно переварены. Кефир в желудке не должен находиться длительное время. Функцию желудка выполнили молочнокислые бактерии. Поэтому семена не смогут достаточное время побыть в желудке. Уйдут кишечники и там будут подвергаться раниению. Белки будут с удовольствием использовать представители патогенной микрофлоры. Награждая вас токсичными продуктами своей жизнедеятельности. И очищая так кишечник регулярно. Вы как минимум провоцируете в кишечнике развитие дисбактериозов. И если верить Мечникову, то дисбактериоз кишечника — это минус 30 процентов вашей жизни. С легким таким урчанием, ворчанием в кишечнике, когда патогенная микрофлора пользуются вашими цельными хорошими полезными семенами льна а вы получаете продукты женедеятельности, у вас повышается уровень мочевой кислоты и может появиться даже такой диагноз как подагра если у вас есть к этому склонность а если склонности к подагре нет то продукты гниения белка выделяясь через почки будут безусловно нарушать работу почек и у вас может Образовываться как солевой диатез, так и мочекаменная болезнь. А также пилонефрит и почная недостаточность в не такой уж отдаленной перспективе. Поэтому я бы не советовал использовать семена льна, измельченные с кефиром. А добавлять в горячую пищу. Я бы даже сказал добавлять в пищу, которая готовится на этапе приготовления. Да, вы можете в кашу, которую вы готовите, обогатить ее полезными веществами семян Для измельченных правильно очищенных от синильной кислоты. Вы реально обогатите этот продукт питания. И получите больше пользы! Вы можете добавлять какой-то суп. Добавлять к рагу, которая готовится. Без проблем! Опять-таки делаю акцент правильно приготовленное. А не измельченное самостоятельно, Не полученные измельченные семена льна из цельных в домашних условиях. В этом случае у вас появляется серьезная опасность для вашего здоровья и для вашей жизни. Вот несколько способов очищения семян для не самых простых, я вам рассказал, но несколько, которые можно легко и просто использовать для очищения кишечника, очищения организма. Конечно, не зря тут стояла моя книга, что делать, если у вас есть печень и почки или секреты здоровья. Очищение организма примерно на 70% производит печень, если вы питаетесь правильно, и одновременно происходит очищение кишечника. Ну, очищение крови примерно на 20% от водорастворимых токсинов производят почки. Ну Если вы правильно пьете воду на фоне правильного питания, а не наоборот. Когда вы просто пьете воду, а питаетесь как питаетесь. Если ваша печень не может полноценно очищать кровь и обезвреживать своими ферментными системами те токсины, которые попадают в кровь разными путями. Они могут с водой удаляться через почки в активном виде и почки будут страдать. Почки будет нарушаться их работа. Поэтому для правильного очищения организма нужно использовать правильные средства и методы. А чтобы очистить кишечник, пожалуй, самым безопасным способом, который вы реально можете провести в домашних условиях. Иными словами, очищение кишечника семенами льна в домашних условиях самое безопасное это если вы приготовите холодный настой из семян льна. Я его держал до последнего. Вот такой хороший настой, который настаивается в холодной воде. Вы видите, прозрачность воды соответствует. Слизь уже здесь есть. И употребляя эту слизь, а семена льна вы выбрасываете, вы их не употребляете в пищу. Вот эта слизь, перемещаясь по кишечнику, может усиливать перистальтику. А набухая в кишечнике, способствует еще и связыванию части токсинов. Иными словами, те токсины, которые попали в кишечник или образовались в нем, слизь семян льна сможет связать и вывести. И у вас происходит не только очищение кишечника семенами льна в домашних условиях, но и очищение крови, потому как токсины уже в кровь не попадали. А те шлаки и токсины, которые выделились в просвет кишечника с помощью секреторного аппарата кишечника. А именно со слюной, с желудочным соком, соком поджелудочной железы, тонкого кишечника и, конечно же, с желчью также могут остаться в слизи семян И покинуть ваш кишечник вместе с очищением кишечника. Пожалуй, самым безопасным способом! Потому как при любом состоянии желудочно-кишечного тракта любые воспалительные процессы в любом месте присутствуют. Слизь семян льна в данном случае не противопоказана. Она не нарушит работу ни желудка, ни поджелудочной, ни тонкого кишечника. Единственное, что поможет толстому кишечнику вовремя очиститься. И это польза для вашего здоровья! Поэтому несколько способов очищения кишечника я вам обозначил. А вы сделаете свой уникальный выбор! Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моих каналов словами «Крепкого здоровья и разумного к нему отношения!» А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео? Не забудьте поставить на это видео лайк! А я подумаю, какое видео написать! на тему здоровья и активного долголетия и, и опубликовать на своем канале. До новых встреч на моих каналах доктор Скачко и школа доктора Скачко!